Я ненавижу Космобол. Я не хочу валить отсюда. Пусть они валят. Пусть они валят. Нет, не хочу отвалить. Это вся твоя наука о жизни. Я за творческий подход.